Всем доброй ночи, дорогие друзья! Слово молитва или молитовка имеет нехристианские корни. Молитва, мольба, просьба к силам имеет более древние корни, языческие и доязыческие, архаические корни. Так вот, молитва или молитовка, мольба, просьба к силам может быть разной. И под словом «молитва» или «молитовка» не понимаете обязательно богослужение или просьбу перед иконой. Это может быть просьба к силам Вселенной. У каждого знахаря, колдуна из древли были такие скоропомощники. Определенные заговоры, молитвы, молитовки, которые они произносили в определенное время своей жизни, в тот момент, когда им особенно нужна была помощь. Например, чтобы толпа их не заметила. Например, чтобы от опасности спастись от змей, от дикого зверя, от пули, более такие поздние да, времена уже, ближе к нашим, от боли, чтобы остановить кровь, чтобы получить денежные вознаграждения и прочее, прочее. И вот такие скоропомощники были обращены к определенным силам к силам, к которым обращаться мог только колдун. Вот в данный момент я вам раскрываю очень такую древнюю тайну. Раскрываю, каким образом? Переделываю под вас древний, древнюю молитву, то есть создаю на основе тех древних молитв, молитву, которая будет предназначена именно для простого человека, которая принесет пользу простому человеку и не принесет определенного риска или какой-нибудь иной формой, скажем, трудностей в жизни, поскольку в отличие от колдунов вы в данный момент не обращаетесь к тем темным силам, которые нам больше помогают, да? а Вам, естественно, туда обращаться не следует. Вот на фоне двух богато одетых женщин княгини и боярине я показываю вам, то есть рассказываю и дарю вам молитовку. Денежную для всех. Скаропомощник. То, что сразу вам поможет. Если вы работаете в сфере, скажем, бизнеса, значит, прочитайте утром 7 раз идите на работу по делам. У вас обязательно будет торговля. Если вы работаете, скажем, в сфере педагогики, если вы преподаватель, Значит, вам будет поощрение, премия, благодарность, которая в будущем принесет вам денежное удовольствие, подарки от ваших поклонников, учеников и прочее. Если у вас дом содержит мужчина, либо вы зависите от него, значит, вы от него получите этот подарок. В любом случае, это рассчитано на деньги, на довольство. Если вы часто будете читать, то вы заметите, что вам все время хватает денег для жизни что они как бы и тратятся, и не тратятся. Они все время прибивают. То есть они все время есть. Э -э люди, у которых очень тяжелая энергетика, у них получится через 7 дней. Люди, у которых более легкая энергетика, у них может получиться в тот же день, на следующий день. В любом случае, чем чаще вы будете это читать, тем лучше это э -э сработает. Перепишите и носите с собой эту молитовку. Можете сесть в кафе и полголоса прочитать. Итак, вот эту уникальную молитовку, как и, впрочем, другие уникальные вещи, которые я вам подарила, точно так же вам пригодятся. Возникает вопрос, зачем я дарю много денежных ритуалов? Да? Может быть, кому-то кажется, что достаточно одного ритуала. Я вам объясню. Люди разные, у них энергетика разная. У кого-то срабатывает фортуна, у кого-то восточный купец, у кого-то еще что-то другое, у кого-то все вместе, кто-то делает в комплексе. Я знаю людей, которые мне писали, что они делают в комплексе. Вот они берут сначала делают ганеши, Фортуне, другие там денежные ритуалы и прочее. И вот они в комплексе делают, у них более сильно идет и идет прям поток денег. Так что, дорогие друзья, каждый человек сам по себе решает. Но молитву, которую я вам подарю, она сработает... Вот эта то есть, сработает у любого человека. В любом случае. Если у кого-то денежные ритуалы не получаются, а такие могут быть из 100%, только там может быть 1%, значит, это люди, у которых перекрыта денежная дорога. Значит, у них просто доступ к деньгам, но просто невозможен. И поэтому, прежде чем провести что-либо... Нужно сначала убрать барьер, убрать блок. И пока это они не уберут, у них не получится. Есть люди, у которых получается резко, потом затормаживаются, потом снова получается. Это означает, что денежная энергия к их энергии привыкает. И в любом случае, я вам еще раз говорю, повторяю, если вы все время будете это проводить, то вы в один из прекрасных дней заметите, что вам все время хватает денег. Вы что-либо хотите вам это дают, и вы это покупаете. В любом случае, я рекомендую раз в день, хотя бы или три раза в день, по семь раз прочитать молитовку. Итак. Возношу я молитовку к силам Вселенной, к разуму Вселенскому. О, древняя изначальная сила, услышь и помоги. Прими мольбу. А дари богатством, ведь на всех добра хватает, и никто не обделен. Мою долю святой волей дай мне, да будет принята молитва. Да буду я одарена силами вселенского разума. Амбары мои пусть будут полны, стол мой пусть ломится от явств, а кошель лопается от денег, сундуки мои полны, злата, серебра, сукна, денег и всякого добра.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 Денежную молитовку. Скара-помощник. Перепишите, храните у себя в кошельке или где хотите. Раз в день постарайтесь прочитать по семь раз. И через некоторое время мне скажете, что у вас происходит. Такие молитовки носили древние жрецы, колдуны, знахари. Для того, чтобы у них постоянно был поток денег, чтобы они ни в чем не нуждались. Я, по крайней мере, бедных колдунов не знаю. Может, не сильно богатых, потому что если сильно разбогатеют они, то обленятся, поэтому сила все время их подгоняет. Им нужно работать. Но бедных я не знаю. Всем удачи, всех благ.